Ты читай, пока не подключусь, ладно? У меня всего две бумажки. <свят> ну, пару зарисовок таких. Морозных насекомых дятел под утро все-таки достал из-под коры. И каждый сонный обитатель был рад отдать частичку жизни дятлу, нес в себе дары. Всю ночь он кропотливо согревался, и красный хохолок на темени весь змок, и мощный клюв, как молоток, старался добраться до даров и сунуть в них язык. Живу не на окраине, немного ближе к центру С утра спокойно чавканье вокруг Открыв окно, не стоит верить ветру Бродяга за окном не слышит сердца стук Не верь глазам своим, там будто понарошку Прищурив черные бездонные зрачки Старается мой дятел понемножку Но чует цель, дары его близки Мечты, меняющие мир не за горами Всего добились сами, как могли Великолепная страна, богата чудесами не суйся сам, со стороны, смотри. Mm -hmm. и, и Называется «А она мне говорит». Ты мне не пишешь сладеньких стишочков Ты мне не пишешь, что за глупый бред Я не поэт, я бездарь, одиночка Плевать хотел на всех, и это не секрет Пишу лишь только для себя Не в стол, не в стул, не в панораму Мои стихи частички личной драмы Я этим занимаюсь для себя Я эгоист и раздолбаю прямый Любовь не вздохе на скамейке, честно говоря Хотела, получай, я вас любил, быть может А может быть, люблю, без всяких бил Меня без малого немного не требует Превожит кому, когда и что я говорил. Здесь и сейчас пишу тебе послание. Пошлю тебе, пускай себе летит. Надеюсь, удовлетворил желание, зато по-честному. И тоже не горит. Спасибо.